Попробуем Я видео заснять её. Сейчас после грома Экспериментаторы да, моей смотри. физики Вот так вот делай да. Что, быстро будем бегать с горы? Умер, чтоб рука не затекла, а то умерёшь, там Слушай, кровь. а там он сильный уже ливень вот ты вот, сидишь, вот, да, вот то, ты видишь, вот где-то Да, такая половина.